Добрый день, меня зовут Рома, мне 26 лет, работаю поваром. Давно увлекаюсь компьютерными технологиями, очень давно тоже хотел начать работать в интернете, но никак не получалось, потому что находил в основном общую информацию о том, как работают в интернете, что там делают, чем занимаются. Попал на вебинар Сера Баба Виктора, Послушал вебинар, очень понравился, сейчас прохожу курс обучения. По окончании этого курса уже планирую начать работать в интернете. Рекомендую всем, кто хочет начать работать на просторах интернета, но не знает, как это делать. Потому что этот курс, он дает подробную информацию о том, как там работают, чем занимаются. Пройдя этот курс, вы уже получаете хорошую профессию, которая поможет стартануть в этой сфере.